В конце прошлого года Дагопилс начал борьбу за почетный титул культурной столицы Европы-2027. На протяжении нескольких месяцев в результате совместной работы городских культурных учреждений, художников, творческих объединений, а также представителей культурного сектора всего Латгальского региона создавалась культурная программа, основная цель которой – найти и создать общий язык или лингва франка, одновременно акцентировав все самое лучшее и необычное, чем богато культурное пространство Дагопилса и всей Латгалии. Разработка программы завершена, и 3 июня заявка, оформленная в виде книги, подана в Министерство культуры. Специалисты, принимавшие участие в разработке программы, отмечают, что это было очень продуктивное совместное творчество, во время которого родилось много действительно ценных идей, которые смогут значительно обогатить культурную жизнь Даугупилса, Резок и остальных самоправлений Латгалии. Тема заявки Даугупилса в поисках общего языка, и я считаю, период ее подготовки очень соответствовал этому мотиву, ведь действительно, поиск общего языка происходил как во внутренних монологах самим с собой размышляя о том, насколько разнообразные и обширные мероприятия и культурные процессы в Даугу так и в диалогах с создателями программы, отбирая мероприятия и проекты для осуществления в рамках культурной столицы. Это был превосходный опыт, когда мы могли делиться идеями и планировать будущее города, думать о творческих кварталах и культурном росте Даугавпилса в будущем. В Даугавпилсе живут уникальные и многосторонние личности, представляющие не только сферу культуры, но и другие отрасли. И это была прекрасная возможность собраться и работать вместе. Отзывчивость была огромной как со стороны учреждений и общества капитала самоуправления, так и от многих других. Активное участие приняли представители негосударственных организаций, индивидуальные художники и музыканты. Все вместе мы проделали огромную работу. Я думаю, она наверняка будет оценена во время отбора кандидатов на титул культурной столицы Европы. И у Дагублса будет возможность показать себе и в следующем туре, а затем и на европейском уровне. Как один из самых важных моментов, авторы программы отмечают тот факт, что Далгупил соревную за титул культурной столицы Европы с восьми другими самоуправлениями Латвии представляет не только себя, но и весь Латгальский регион. За месяцы подготовки сложилось тесное сотрудничество с резокной и всеми остальными самоуправлениями Латгальского региона планирования. Победа в конкурсе позволит разнообразить культурное и туристическое приложение Латгалии и привлечь к региону внимание всей Европы. «Белет сварить, было очень важно показать, каким мы хотим видеть Дагуфпилс в 2027 году, а также продемонстрировать, как мы планируем увеличить европейское пространство, расширить кругозор и организовать культурные и художественные мероприятия. Как мы планируем привлечь больше участников и партнеров из разных стран Европы. И самое главное, как мы можем создать культурное и художественное содержание, которое будет интересно жителям других европейских стран настолько, чтобы они захотели приехать в Даугавпилс для того, чтобы посетить наше мероприятие. Это действительно исторический поворотный момент в опыте регионального сотрудничества. Наша культурная и художественная программа будет основываться на событиях, созданных в совершенно разных жанрах искусства и призывающих говорить на общем языке, ценить разных ценностей действовать и жить согласно общим ценностям. Презентация заявки состоится в начале июля, когда пройдет первый отборочный тур конкурса. Оценивать его будет международное жюри. Но еще до этого на официальной странице Facebook можно будет понемногу ознакомиться с содержанием, тематическими линиями и крупнейшими событиями культурной программы. Следите за информацией. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга ДА городской думы.